Теория возникновения подобных программ достаточно простая. Сами истории возникли, в принципе, тройки они возникли на уровне хаузального тела. Три какие-то однотипные истории. Чем они однотипны? Ну, Однотипность их, скорее всего, связана для нас с каким-то понятием, то есть некая грань в картине мира. Мы выделили их однотипными, обматерив каким-то словом. правда? словом да, приличным и не очень, и тем не менее все равно оно, все эти параметры подходят по этому слову. Какое, как вот это слово назови, сразу вспоминается вот эта вот история 1, история 2, история 3. Все эти понятия, это мы с вами отлично уже знаем, из работы в теле, сцеплены на одну зону астрала, то есть некая астральная, астральный конгломерат, который поддерживает всю эту конструкцию в неразрывном виде. То есть энергетическая батарейка у нас здесь есть, которая питает, питает и питает. Всю эту конструкцию поддерживаем все эти каузальные цепочки. Но информационная компонента она точно так же должна быть. Вот здесь вот батарейка плюс, здесь батарейка минус. Она тоже должна быть. Значит у нас есть еще и некая глухиальная конструкция, то есть убеждение. убеждение. В свою очередь возникло в нашей голове не само по себе, не устану это повторять, может быть, когда-нибудь вы запомните, что будхиальное тело это не продукт деятельности самого человека, это ему наследие, это глибуральная система, пихнуто как матрица, как плато. Вот оно там сидит. Вычисляя убеждения, мы можем вычислить эгрегор. Это, конечно, большое искусство по убеждению вычислять эгрегор. И мы ему с вами будем учиться на пятом курсе, на шестом курсе, если, конечно, доживем. Наша с вами задача в настоящий момент это увидеть, что если какое-то убеждение x сформировано неким эгрегором x, а мы живем, помним с вами, в бинарном Следовательно, если мы берем и это убеждение x, поменяем на убеждение y, y, то оно будет, скорее всего, принадлежать эгрегору y. И если это убеждение x и убеждение y диаметрально противоположны друг другу, то и эгрегоры x и y тоже будут диаметрально противоположны друг другу находиться будут в антагонистическом отношении, то есть враждовать. Принцип создания эгрегоров строится на достаточно простых законах. В тот момент, когда начали формироваться эгрегориальные системы, вы их основывали для те законы, которые были в информационном пространстве на тот момент. В данном случае стоит простой достаточно закон. Враг моего врага мой друг. Очень простой закон. Соответственно, если ты показываешь эгрегору Y, что у тебя есть враг, эгрегор X со своим убеждением, то соответственно ты становишься другом эгрегору Y, и он начинает за тебя заступаться как за своего. На этом будет построена вся наша работа на пятом, на шестом и так далее курсе, то есть умение находить контакт с эгрегориальной системой. Сейчас же мы с вами попробуем научиться быстро менять убеждения в своем сознании. Просто быстро менять убеждение. Как же поменять убеждение? Ведь это убеждение оно закреплено в сознании как хорошо, иначе бы оно не смогло существовать в разуме. Для того, чтобы переменить убеждение Х на убеждение Y, нужно вспомнить все, чего мы с вами умеем. Всего, разобрать жесткую ментальную конструкцию, то есть изменить понятие. Все три события это не это понятие, да? придумать под него другое, сочинить под него другое, или ничего не делать, просто надо убрать это понятие как описание, ментальное описание тех или иных событий. Непонятно? Практически да. Это практически будем делать, по чтобы всю эту конструкцию разобрать, мы с вами знаем, что надо докопаться до этой батарейки, вот этой, астральной астральная Но если бы можно было до нее докопаться так просто, мы бы уже давным-давно лишились этой проблемы уже на этапе разбора ментальных конструкций. Значит, не там не так просто. А не простота ее заключается в том, что это астральная конструкция энергетическая батарейка, она лежит в астрале не на поверхности. Она, как язва, проросла достаточно глубоко. И чем глубже она проросла, тем устойчивее кармическая ситуация. Если она и тянется, скажем так, из самых ранних этапов жизни, то, скорее всего, эта ситуация, которую вы обзываете кармической, она принадлежит только вам. Это ваша личная, персональная, индивидуальная карма, с которой вы работаете. Но если она уходит под лицу, это говорит о том, что это либо карма, либо родовая, либо тянущаяся за вами из прошлого воплощения. И соответственно надо убирать астральную дырку на этом уровне. Понятно объясню? Пока теорию объясню, я сейчас сделаю. Соответственно, как только сама программа лишается попытки. Она лишается вся конструкция начинает разваливаться. В этот момент, пока эгрегоры вашем, через убеждения в вашем сознании не уловили сигнал о том, что клиент сейчас разбирает судьбоносную программу и, скорее всего, этот клиент через пять минут уже будет не наш, надо очень быстро перекидывать убеждения то есть очень быстро менять. Да? Поэтому сначала вся программа пишется на бумаге, а потом только потом уже делается медитативно а события становятся неподкрепленные ничем, то есть энергетически они повториться не могут, они не могут. Программа кармы их не найдет, если лишить ее энергетического питания, эту конструкцию. Видим, да? Программа карма эти три ситуации как выпуклые, как судьбоносные в вашем сознании не найдет. Но это не значит, что они не смогут повториться. Они не смогут повториться, потому что эгрегор, который поддерживает всю эту конструкцию, в любой момент сделает таким образом, чтобы энергетически поддержать вас в желании повторить все то же самое. Обычно в таких случаях человек говорит, я не знаю, что со мной в этот момент произошло, на меня как помрачение нашло, а меня как вело, а меня как увело. ну, В общем, понятно, все эти отмазы. Вот. И отмазы, в принципе, вполне являются объективными, потому что в момент внедрения подобных программ сознание человека должно отключиться, да, и он действительно не ведает, что творит. Происходит это во сне, в состоянии алкогольного и опьянения. То есть ну, в те, в те ситуации, когда а, точка сборки человек очень резко падает вниз и делает, ну, становится тем самым маргиналом животным. До что с ним, уже, с ним можно делать все что угодно. абсолютно. В этот момент мы с ним можем делать все, что угодно. Значит наша с вами будет задача это перепис переписывать конструкцию сразу по всем фронтам, то есть сразу по всем телам, если по чуть-чуть, да, то толку нужного не будет. Но прежде чем переписывать такую очень крупную программу, ее сначала надо разложить на бумаге, то есть расписать для мельчайшей детали, дифференцировать ее в своем разуме. Поэтому разбор кармических, кармических программ обычно идет в два этапа. Первый этап ⁇ диагностика исследований через медитацию. Расписовка на бумаге, анализ на бумаге и только после этого второй этап заходим и уже непосредственно все переписываем, все пересчитываем. Более подробно эта тема изложена на диске кармические программы. Очень подробно, очень-очень-очень питошно -очень -очень будете брать именно оттуда. Перемена убеждений на самом деле происходит достаточно просто. Это нам сейчас так кажется, мы не сможем изменить это убеждение, сможем еще как.